Мне все про Христа Тебе разговор не о нем Ты видишь, как темнота Сгущается за окном Ты слышишь, как страшно там Как там дерутся а ты мне все про Христа, причем тут? Вера, смирение, да, но все здесь так злые и грубые. Смотри, как жесток государен и как лицемерно. Скоро здесь будет война И, может быть, нас убьют Толпа Ей движет Лишь ненависть Постой Не надо туда Прошу тебя Остановись Зачем ты Идешь в этот Ад С улыбкою на устах Зачем ты им про Христа. Зачем ты все про Христа? Спасибо большое.